Приветствую автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы поговорим о Викторе Григорьевиче Катюшике. Спойлер, он не логик, он псевдологик. И он своей псевдологикой изнасиловал фактологию. Ну а теперь ближе к делу по примерам. Например, когда мы видим дом... И, допустим, вот мы стоим к одной из сторон этого дома, мы видим четко одну сторону, остальные три нам недоступны. Вот. Что скажет человек, если его спросить, какого цвета этот дом? Большинство обычных людей скажут, что дом желтый. Но так называемый профессиональный свидетель скажет, с этой стороны, эта сторона дома желтая. Он не скажет, что весь дом желтый факт сторона дома желтая это факт вот этот факт он зафиксировал даже когда он обойдет ну скажем не обойдет а выйдет на вторую сторону он скажет да дом с двух сторон желтый и когда он на третью сторону выйдет он скажет если она желтая он скажет дом с трех сторон желтый и вот здесь многие скажут, ну можно же сделать логический вывод, да, предположение, что и четвертая сторона желтая. Нет, предположение сделать можно, но оно никак не связано с логикой. Это совершенно нелогично предполагать, что дом весь желтый. Это к логике не имеет никакого отношения от слова совсем. Это не логика, это просто предположение. Многие тут скажут, простите, а что ж такая, тогда такое вообще логика? Ну, давайте вот банальный пример. Возьмем порох. Мы знаем, что он воспламеняется или взрывается от удара или э, если к нему поднести огонь. Понимаете? Огонь, порох, логика, взрыв. Ну, воспламенение, взрыв. Вот что такое логика. Предпосылки и результат. Вот это логика. Катющик псевдологик. Когда он начинает рассуждать не о физике, а, скажем, об истории, да, политике, это вот четко видно, или космос, или форме Земли. Вот четко видно, что он начинает вот это вот, он, ну, софистик, я не знаю, ну, вот псевдологика, он к софизму ближе. Он начинает вот свои построения делать, совершенно не относящиеся к логике, а относящиеся к предположениям. На основании каких-то фактов он делает предположения, то есть он... Грубо говоря, своей псевдологикой насилуют фактологию. Берет факты и насилует их, пытаясь из них сделать какой-то вывод. Ну, это можно сказать анализ, да, проанализировать. Но это, это не логика, да, это анализ, аналитик, но не логика. Не логика. Например, вот давайте возьмем форму Земли, да, когда он говорит, что ну, одно из последних его видео, где там он говорит, человек такой-то начал двигаться строго на юг и что? И, соответственно, вокруг Земли обошел, в ту же точку вышел. Ну, это, во-первых, ложь. Это ложь. Что такое компас? Это просто прибор. Мы не знаем, как он там действует, что он там действует. Ну, вроде как магнитные линии, магнит, да, вот, влияют на это. Вот. А Катющик скромно умалчивает о таком феномене, как магнитное склонение. Это человек вышел по маршруту. Вот если бы он не придерживался, ну он же по карте шел, да, правильно, по маршруту. Если бы он не придерживался, не учитывал магнитные склонения, ну куда бы он там пришел? Ну фиг его знает, куда бы он пришел. Может он вообще бы ушел куда-то и вообще потерялся бы на этой планете, на этой земле. Это все непонятно. Как он там ходил? Его могло закрутить? Могло как он там кружит, как устроен этот компас, как устроена земля, почему так вот все приходит. Это к форме земли, повторяю, не имеет никакого отношения от слова совсем, абсолютно. Вот не имеет к форме земли. Это не логика, это его предположение. С логикой это никак не связано. И вот когда он начинает рассуждать о космосе, да, каких-то галактиках, вселенных. На основании чего? На основании того, что один дурачок что-то там через линзы в телескоп увидел. Причем как увидел? А, путем обработки компьютерными программами. Путем обработки компьютерными программами выяснилось, да, какие-то планеты там они у звезд находят. Как они, у звезды они нашли экзопланету. Планету нашли у звезды. Ну, что это такое? Ну, это смешно просто. Они не знают, что такое звезды и вообще, от слова совсем. Ну, ладно, даже если предположить, что на Луне были, хотя много сомнений. Ну, они были хоть на одной планете, чтобы утверждать, какой она формы, что это за планета, что там, как там происходит. Не были. То есть, все это у них через предположение. Есть у них такая вещь, как там спектральный анализ. Здесь я пока промолчу насчет этого спектрального анализа. Насколько все это вообще реально. Потому что, ну, что мы, допустим, вот в историческом плане, да, у нас есть углеродный анализ. Почему-то одни и те же объекты для анализа, да, вот артефакты, при этом углеродном анализе показывают разные даты, причем расхождения там в тысячелетия, если они в миллионы лет. Ну это что, это наука, что ли, когда такое расхождение? И что вот это за спектральный анализ тогда такой? Ну да вот, пока опустим это, пока опустим. И так, как говорит Виктор Григорьевич, да, дан, данным разумом называю его, посвящаю его в псевдологике насилующего псевдологики фактологию. Вот так. Виктор Григорьевич, вы не в самом делешний логик. Не настоящий космонавт. А не настоящий. Ну, на этом, друзья, стоп. Благодарю всех за внимание и до следующего видео.